Больше чем правда, чуть меньше чем ложь. Студия 7. Спасибо всем, кто брал взятки и не подводил. Именно на таких честных людях и держится экономика Кыргызстана. А, для... а министр а... культуры <свят> можно <свят> задать вопрос про биотуалеты? Вот курортный сезон, и сакуль, mm -hmm. вот побережье, чтобы вот, ну прям как-то вообще культурным стать в этом смысле. Вы, вы знаете, <свят> вообще культура начинается с лет. Конечно. А для нас, для министра культуры, это туалеты архиважные. Да. Вопрос. Не приобретать грибы у случайных лиц на местах стихийной торговли. Кстати, мальчики, грибочков не хотите? У меня тут как раз. <сёк> да, грибочка. Угощайтесь. Это для Давай. кого читали? Для тебя. Да? Да я думаю, фигня все это. Я попробую. <сёк> я съем. <сёк> Может не надо? Все-таки, а? Может не надо? То да есть что ты думаешь? Если я не грибник, я не смогу нормальные грибы что ли отличить? Опа. Ну как, Алтимбек, понравились тебе мои грибочки? Не понял, здесь Нурлан должен был сидеть. А где Айгуль? Это тут что-то ненормальное творится, надо валить отсюда. Марайба, пошли, уходим. Подвинься, черепаха. Кыргызстанка Махмадова заняла 81 место на Кубке мира по пулевой стрельбе. О спорт У нас спортсмены всегда горячие, молодые, всегда куда-то торопятся. Судя по всему, они крылатую фразу не до конца дочитали, да? Пришел, увидел и все, да? И все. продолжение даже не знают, не дочитали. И некоторые, может быть, даже в попыхах увидели: пришел, увидел. 93 третье <смех> Вот, все, справился с задачей. Да, да. да? С другой стороны, мы вот сидим тут такие умные, пришел, увидел 93 место, да рассуждаем, что там шутим. А ты попробуй сделать лучше. Вот как все-таки, наверное, сложно, без финансовой поддержки, да без любой другой да. поддержки, прийти в спорт, в большой спорт, пробиться, добиться каких-то высот. Айгуль, ты что такое говоришь? Ну, пулевая стрельба. Сейчас мы выйдем, она стоп. <смех> ]اضгло. Так <смех> они же не попадут же. <смех> место. И к 2020 году кыргызский кинематограф сможет соревноваться с Голливудом. 60% сотрудников дорожно-патрульной службы ГУВД Бишкека не смогли сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Ну давайте вообще, чтобы не спорить, не выдумывать, давайте посмотрим, как еще проходили эти экзамены. Кстати, давайте. давайте. Да. О, нормально. <реклама> <реклама> так, ребята, все, экзамен начинается. Аллах, без Вот. Без да? <реклама> нормально? Так, первый вопрос. Что ]iveness? относится к средству индивидуальной защиты? Нож! Виды поощрения для сотрудников ДПС? Орден! Все. медаль! По истечении какого времени в предыдущем звании присваивается очередное специальное звание досрочное? А, я знаю, это когда этот курсах на один сантиметр увеличивается, Выше становится. Правильно, да? На два? А, на два. Кто может быть избран Президентом Кыргызской Республики? А что, место освободилось что ли? Э, Я могу. Э, он может. Светофор, светосигнальное устройство предназначено для регулирования. Правильно. ДТП это? ДТП? ДТП, ДТП это тысячестонный 100. вузов минимум. Что означает аббревиатура ТСР? Сколько категорий имеет автомобильные дороги? На какой срок избирается президент Крымской Республики? Запрещающие знаки имеют? Все водители. Запрещается ли сотруднику ДПС принимать от участников дорожного движения материальные ценности? О -о -о -о. Нет, ты что? Сколько ты че можем... автомашин вправе одновременно останавливать и проверять сотрудник ДПС принесения службы? 5! Не, 6, 6, мне кажется. 6. 6 это могу. 4? 4, нет? может три? Больше, чем правда. Чуть меньше, чем ложь. Студия 7.